всем привет вы на канале крипто бум здесь мы разговариваем о мире криптовалюты о новых технологиях iso EO, DeFi и о дефи и многом другом сегодня поговорим о третьем варианте как можно поставить свои токены 9 от компании sentinel в мобильном приложении на android cosmo station и так после того как мы скачали установили импортировали наш кошелек на главном экране мы можем наблюдать кнопку делегает здесь первая вкладка мы видим все активные наши делегации стейки которые мы сделали вторая вкладка видно топ валидаторов которого мы можем делегировать свои токены например выберу космос stations и здесь мы видим кнопку я уже сделал делегацию стейк положил но сделаю еще у вас разницы там не будет и нажимаю delegation пишем количество которое мы хотим сделать например я поставлю 80 токенов и нажимаем next Мемо не обязательно переходим к третьему пункту здесь мы настраиваем комиссию газ медленно, средний или очень быстро нажимаем далее подтверждаем видим сколько мы хотим делегировать стоимость газа и подтверждаем транзакцию теперь нам необходимо ввести пин-код который мы создавали и видим что транзакция прошла успешно сколько мы делегировали адрес делегатора, адрес валидатора и количество токенов которые мы отправили для того, чтобы вывести наши токены, переходим обратно в раздел «Delegations» в «Моей делегации» и выбираем, например, или в самом низу мы можем наблюдать уже общее количество нашей награды, которую мы уже добыли. Нажимаем «Claim our rewards» смотрим какое количество мы можем вывести в моем случае 002 DVPN, и нажимаем next обратно подтверждаем газ подтверждаем транзакцию вводим свой пин-код который нас попросили сделать и получаем свою награду все как видим статус успех переходим на главный экран все. Здесь, так же как и в декстопной версии, и в расширении Kepler, все токены, которые мы делегировали, были заблокированы на 21 с плюсом дней. После чего мы сможем уже вывести все наши токены, чтобы они были ликвидными. На этом мой обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока!